Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня по вашим заявкам э, запишу разбор дебюта, обратный кол и покажу несколько ловушечных вариантов за белых. Дебют обратный кол обычно возникает после ходов GH4, FE5, ну и допустим CB4, может с перестановкой ходов. И черные ставят так называемый кол, Ну, в данном случае он уже тут обратный. Ну, и здесь можно играть b5, допустим, черные gf6, просто развивают свой сильный фланг. Белые также развивают свой сильный левый фланг. BC3, HG7, CB4. И вот в этой позиции уже проигрывает, как ни странно, вроде бы безобидный ход f5. Это все уже 0, запомните. Мы выигрываем таким образом: играем FG3. Ну и в позиции у черных. Есть несколько ходов. Здесь еще. Ну, допустим, bc5. Тогда играем EF2. Ну и здесь рассмотрим, значит, ходы. EF6, CD4, b 6 и CB6. Все они проигрывают. Ну, естественно, g6 нельзя играть. Из-за простого HG5. И черные остаются без шашки. Давайте рассмотрим ход EF6. Тогда белые начинают атаковать левый фланг черных. И черные здесь проигрывают. То есть приходится закрываться. Мы бьем. Черные нападают. Шашку надо отыгрывать. Подтягиваем снова шашку Е2. И снова нападаем ФЕ3. Черные также подтягивают свою шашку. f 8 на 6 Ну и вроде бы кажется равная позиция. Но на самом деле здесь уже у черных проигрыш. То есть белые играют ДЕ3. Только этот ход ведет к выигрышу. Остальное ничья. Ну и здесь видите белые грозят связать. Фланг черных после хода ЕФ4, поэтому у черных единственный ход ЕД4, э, е, да, ЕД4. Тогда играем ЕФ4 с угрозой ФЕ5 и снова у черных единственный ход ФЕ5. Здесь играем АБ2. То есть после ФЖ5 еще были какие-то шансы там. Смотрите, после ФЖ5 есть еще какие-то вот такие э, вариантики. Ну и тут у белых возможны проблемы в эндшпиле. То есть можно и не выиграть. А вот после хода аб2 здесь никаких проблем нет. То есть на еф6 мы уже просто нападем fg5 и выиграем. Ходов нет. Если аб6 черные играют, тогда играем fg5 смело. Ну и если черные здесь играют, допустим, d 3 тогда проводим комбинацию. Играем gf6. Ну, на g5 бить нельзя. Черные останутся без двух шашек. Приходится бить на g7. Белые играют gf4. Попадают в дамки и обрезают черных по большой дороге с легким выигрышем если же черные в этой позиции допустим играли бы b7 ну, здесь просто меняемся вперед же f4 ну и черным можно смело сдаваться шансов на ничего у них здесь нет так рассмотрели первый ход е6 он проигрывает также значит второй ход cd4. Тогда здесь надо сделать точный ход АБ2. Мы выжидаем. Нам на надо заставить сделать черных невыгодный ход. Ну и тут есть два варианта. После Ж6 мы выигрываем шашку нападением Ж5. Ну и приходится э черным жертвовать шашку. То есть ФЕ3 и они пытаются ее отыграть, ФЖ7. Ну здесь белые также проводят несложную комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем еще две. Прорываемся в дамке. Черные вроде бы также прорываются в дамке, но белые эту дамку тут же ловят. То есть они играют bc5, меняются назад и дамка поймана. Черным остается только сдаться. Значит, рассмотрели ход g6. Если черные в этой позиции меняются dc5, тогда здесь выигрыш тоже несложный. Меняемся вперед, выигрываем шашку. Ну и нападение, gh 6 еще раз меняемся вперед. Это единственный выигрыш. Ну и тут постепенно за счет лишней шашки белые побеждают. Тут уже, как говорится, сами должны разобраться. С лишней шашкой шашив обязан побеждать. Если позиция примерно равная. А тут такие есть. Так, третий ход, значит, АБ6. После этого хода также делаем выжидательный ход АБ2. Не нападаем пока. Снова заставляем черных сделать еще один невыгодный ход. Допустим b7. Тогда здесь играем bc3. То есть мы грозим разменяться назад d3. Ну и за счет связки вот этой вот черные здесь проигрывают. Поэтому черным приходится выходить в центр cd4. Тогда закрываемся cb2 с угрозой bc5. Приходится играть э, черным самим bc5. Здесь белые выигрывают шашку fe3. И бьем вперед. Шашку надо отыгрывать. И черный играет G6. Лучшего нет. Тогда проводим снова небольшую комбинацию. Играем gf 6 Черным приходится бить э, на G7. Ну и белый играет HG5. подрывают пункт D6. прорываются в дамки. И празднуют победу. Ну вот Последний ход в этой позиции. значит После EF2. ход вот CB6. Тогда белый... Бьют шашку черных, ну просто зашел размен. И здесь белые проводят комбинацию, то есть они сперва нападают b5, приходится закрываться bc7. Ну и тут несложная комбинация, то есть за счет ослабленности пункта h8 и d8, видите. Кроме того, тут решетчатость есть у черных, проводим такую комбинацию, играем a4, а, затем cb 2 Ну и здесь можно куда угодно побить, ну допустим наш 8. Ну и тут два варианта. Если черные отходят, тогда еще одну дамку белые получают. А если черные, допустим, меняются, ну, просто уводим дамку на B1. Затем грозим отъесть шашку F4. Ну и здесь белые также постепенно выигрывают. Тут проблем нет. Так, разобрали ход f 5 Отмечу красненьким. Он уже проигрывает. Также в этой пози позиции пассивно играть bc5. Вот сегодня мы с вами разберем вот эти два варианта. Тогда э белые уже нападают. Э э fe3. То есть после f3, видите, черные же не обязаны играть f5. Этот ход уже проигрывает. Потому что мы сыграем е2 и снова получается эта позиция. А черные здесь могут разменяться, а b6. Ну и получить примерно равную позицию. Здесь у черных даже получше позиция. Ну, в принципе, можно так. Если с новичком играете, можно и так попробовать его запутать. Но после bc5 все-таки перспективнее играть f3. Тут тоже есть большие шансы на выигрыш против любителей. Смотрите, допустим, черные меняются, g6. Мы играем е 2 Если черные меняются, еще раз fg5, мы тогда играем b2. Ну и на ход fg7 ставим ловушку. Играем bc3. То есть видите, грозит комбинация. Сыграем hg3, cd4 и затем попадем в дамки с выигрышем. Поэтому черным приходится закрываться g 6 Тогда мы играем fe3. Ну и здесь размен gh 4 очень плохой. То есть побили назад. Возникает после хода d e3 известная позиция, которую полезно запомнить. Она возникает из многих дебютов, поэтому ее важно знать. Здесь есть три хода. Правильно здесь играть FG5, а вот ходы FE5 и HG5 напрашивающиеся, они проигрывают. После HG5 выигрыш несложный. Белые играют HG3, то есть они грозят полностью связать позицию черных после хода GH4, поэтому приходится играть FE5, лучшего у черных нет. Тогда белые меняются cd d 4 и грозят выиграть шашку после хода d 4 Поэтому приходится играть g 4 Играем gf 4 Ну и вот этот вот мешок. Видите, на правом фланге черных. То есть, обратите внимание, у черных на правом фланге 6 шашек, а на левом всего одна. Вот за счет этого э, белые побеждают. То есть, допустим, на ход d 7 играем cb 2 Допустим, f 6 bc 3 Ну как тут, я не знаю. После Fe5 просто разменялись вперед. Потом нападем cd4 следующим ходом и задавим черных. Если же черные после bc3 играют b 6 как-то еще сопротивляются, тогда играем cd4. Ну видите, следующим ходом грозим сыграть gf2 и черным некуда будет ходить. Черные, допустим, еще жертвуют шашку, как-то пытаются прорваться в дамки. ну тут скромная d5 и черным остается только сдаться. Еще на cd4 можно еще до кучи вот таким образом разменяться. И все, тут шансов нет. Разобрали ход hg5. Он проигрывает. Fe5 также проигрывает. Напрашивающийся ход. Смотрите, что делают белые. Тоже полезно запомнить вариант. Играем ef4. Ну и видите, если черные будут играть ab6 на самозажим, тогда мы играем cd2. И на ход d5 единственный ход уже других нету. Потому что, видите, на d7 или b7 последует подрыв пункта d6. Поэтому остается только меняться d5. Тогда бьем b на d6. Черные бьют. И играем ж 2 ну, Здесь после всех разменов э, белые легко побеждают. Если же черные не играют а b6, допустим, играют d5, здесь... Э, Проходит прием, так называемый удар по затылку. Также очень полезно запомнить его. Очень часто встречается в практической игре. Бьем именно B на D6. Черные бьют на G3. И затем строим кулак на своем левом фланге. То есть черные когда бьют, мы проводим небольшой ударчик. Играем a 6 И выигрываем шашечку с выигрышем. То есть Разобрали ход f 5 Уже проигрывает. Единственный ход здесь за черных. После d 3 это fg 5 Теперь уже белым надо быть аккуратными. hg 3 проигрывает из-за несложного удара. Играют черные cb 6 Жертвуют две шашки. Затем играют g 4 Белые бьют еще одну шашку. И в это время черные прорываются на придамочное поле. Белые еще сопротивляются Е6. Ну и тут самый простой выигрыш за черных такой. Играем АБ6. То есть на d7 просто разменяемся, потом поставим дамку. Ну и здесь легкий выигрыш у черных. Если же белые играют, допустим, gf2, тогда жертвуем шашку ходом bc5, ставим дамку. То есть отъедим затем шашку f6 за, э, за черных. И черные здесь легко выигрывают. Так что в этой позиции hg3 играть нельзя, надо играть аккуратно. gf2. Теперь уже черным снова надо быть аккуратными. ЖФ4 размен проигрывает. то есть Белая играет СД2, точный ход. Ну и как бы черные не играли, ДЕ7, либо АБ6, тут без разницы. Следующим ходом нападаем g 3 и черным некуда ходить. Приходится жертвовать шашку Ф4, ну и белые легко побеждают. Так что размен ЖФ4 уже проигрывает. Здесь аккуратно черным надо сыграть ЖХ4. И белые играют СД2, точный ход. Теперь смотрите. На ход hg5 белые играют hg3. И у черных единственный ход. Размен gf4. Бьем на g5. Ну и после размена играем d3. И снова возникает еще одна э, известная позиция. В теории Миттель шпиля то есть середины игры здесь, э, черным надо играть уже аккуратно. То есть здесь уже наоборот надо сыграть fe5. А вот fg5 здесь проигрывает. То есть белые красиво жертвуют шашку. А b6 и нападают скромно. Ну как бы черные не играли, они здесь проигрывают. Можете убедиться в этом самостоятельно уже. Так, после fe 5 белые не меняются cd4 напрашивающийся ход, но он ничего не дает. Играем именно ef 4 Теперь смотрите на cd4 мы меняемся таким образом. fg5 бой бой. И здесь черным снова надо играть аккуратно. E 4 напрашивающийся ход проигрывает. То есть мы играем g6 с угрозой пройти в дамки. Поэтому черные должны играть d7. То есть на hg7 они уже видите могут пожертвовать шашку. Допустим, и разменяться. И побить на поле h2. Поэтому белые здесь не торопятся в дамке. Они играют, допустим, cd2 с угрозой выиграть шашку d4. Ну, черным приходится на... заходить в любви, лучшего нет. Белые отходят. Ну и здесь, если черные играют СБ2, мы наносим удар пяткой. Играем bc 5 и видите, бьем назад. Остаемся с лишней шашкой и легко побеждаем. Если же черные жертвуют шашку в эту сторону, допустим, еще сопротивляются, играют b 6 Ну здесь самый простой выигрыш такой. Играем Ж4. То есть видите, на нападение мы уже пойдем в дамки. А если черный играет Е6, ну здесь можно... Как угодно выиграть. Допустим, пожертвовали шашку и пошли в дамки. Ну, тут неважно, dе 5 или dc 5 сыграют черные. Ставим дамку на H8. Ну и после того, как черные отходят, Е4, меняемся. Видите, рано или поздно черные сыграют HG3. тогда мы меняемся, Ну легко выигрываем. Тут проблем у белых с реализацией преимущества нет. Так что в этой позиции... После CD4 на размен правильно играть D7, а не ED4. Теперь белые меняются назад. BC5. И возникает тоже известная позиция. AB6, GH4, BC5, FG3. Точный ход. То есть и GH4, и FG3 в свое время предложил э, чемпион СССР Василий Соков. В чем идея этого хода? Белые построили э, комбинационные угрозы. То есть на напрашивающийся ход cd6 белые проводят комбинацию. Все они играют gf6, приходится бить э, на поле g7. Тогда белые играют cd4, жертвуют еще одну шашку. Затем gf4 и бьют на поле h8. Черные вроде бы ловят дамку белых. Но после хода cd2 выясняется, что черным некуда ходить. То есть рано или поздно шашка черный гибнет. Остается только сдаться. Так что cd6 играть нельзя. Здесь еще есть ничья. Надо сыграть именно cb6. Теперь белые проводят снова вот такой небольшой ударчик. Играют cd4. В чем идея? Снова, видите, играть на e3 бить нельзя. Черные играют gf6. Приходится бить на g7 и снова эта комбинация. Играем gf4 и легко выигрываем. Поэтому после cd4 черным приходится бить только на c3. Тогда бьем, э, размениваемся на поле f6. Ну и после хода cd4 скромно идем в дамки fg7. Возникла критическая позиция. У черных еще есть ничья, но она очень сложная. Здесь есть три хода dE3 проигрывает, bc5 проигрывает, а к ничей ведет лишь cb2. Далеко не очевидный ход. Но давайте рассмотрим сперва, как выигрывают белые при различных вариантах. На ход d 3 Самое простое. Ставим дамку. Приходится отходить черным. Ну и после размена. Видите, эта шашка держит. Шашка e3 шашка, держит шашку g5, а дамка надежно обрезала шашки b6 и b8 от похода в дамки с выигрышем. Так, если черные в этой позиции играют bc5, тогда ставим дамку на h8, ну и после хода bc7 подтягиваем шашку g3 ближе, играем gf4. Черные, допустим, играют cb6, cd6, ну допустим, играем hg7. Ну и на ход cb4 играем gh8, ждем, что будут делать черные. Ну и у черных тут есть два варианта, либо они получают так называемую проводку c1, то есть играют d5, затем жертвуют еще одну шашку, надо играть b3, видите, сразу же в дамки нельзя идти из-за удара по затылку так называемого, то есть черные, допустим, играют b3, ну и белые проводят, видите, вторую дамку, возникает известное окончание проводка шашки c1, то есть белые проводят шашку c1 дамки, затем строят боевую позицию. И легко побеждает. Кто не знает, как проводить шашку c1. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Так, это первый вариант, наиболее тяжелый для реализации белыми. Ну, для мастеров в принципе тут ничего сложного. Ну и второй вариант, если черные, допустим, играют d3. Тогда уже бьем на поле d2. Небольшой ну, ударчик. То есть отдаем шашку, ловим дамку черных и легко побеждаем. Но где же все-таки была ничья за черных? Ничья такая. Здесь в этой позиции правильно сыграть cb2 и затем играть d 3 Белые ставят дамку на h8, то есть видите, сразу же ломиться в дамке нельзя черным, так как белые пожертвуют шашку и легко выигрывают. Поэтому черным приходится играть bc5. Белые играют, допустим, на поле c3. Здесь проигрывает жертва шашки. Ну, допустим, даже на G7 побили. И э, черные, если проводят дамку, то белые успевают провести шашку F4 в дамке. И затем эта позиция э, выигрывается белыми. Это очень сложное окончание. Как-нибудь э, запишу, как тут выигрывать. В принципе, я сам тут еще не эксперт. Ладно, потренируюсь и запишу. Обещаю, да. Ну, то есть здесь у белых, э, как минимум, очень большие шансы на выигрыш. Но все-таки к ничей вело э, вот такое продолжение. bc7. Точный ход. То есть в чем идея? Если белые, допустим, зайдут в любки уже, здесь черные успевают достичь ничьей. То есть такая идея. Они отдают две шашки, затем ставят дамку, белым приходится отходить и успевают занять большую дорогу с ничей. Если же белая здесь, допустим, играет на e1, тогда черная играет cd4, и белым здесь не победить. То есть грозит ход e2, а если белая играет, допустим, gh4, тогда черная играет cb6, ну и на ход hg5 играет b5. То есть, видите, стоит угроза bc3, dc3. Поэтому черные здесь достигают ничей. Друзья, если вам понравилось данное видео... Сегодняшние ловушки интересные. Обязательно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно. пищу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.